Привет, друзья! С вами канал Жека. И сейчас я нахожусь в общежитии, а проще говоря в общаге. Смолены, здорово! Вот еще один саня оттуда. Ребят, можете скинуться по 10 рублей на новый телефон. Он сейчас при мне мужика на 5000 Да что? Нашел пропускник показал. Так, ребят, зачем берем все подписывайтесь на канал Жека. Не забываем ставить комментарии и колокольчик. Обязательно. И лайки. Лайки, лайки блядь, тоже лайки. Лайки, лайки тоже. Не знаю, сколько не за лайки. Так, Без лайки нахер не нужны. Пока. Да? До новых встреч. Тушите цветки на него. С вами канал Жека и сейчас я нахожусь в общежитии, а проще говоря в общаге. А, вот мои новые друзья, вот так мы живем, кровати, всем видно. А, кстати, сейчас будет маленький урок, как проносить вискарик, чтобы никто не заметил. Берете такую вот сумку, я не знаю видно нет, вот, вот ну, какие-нибудь документы. И вот так вот, такой вот, Это не реклама, нет, я его даже не пробовал, впервые взял, по цене меня устроило, потому что здесь не особо много платят вот, на махтевикам, поэтому, кстати, я еще взял такой вот колбаски, такой крутой, называется она фермерская, типа краковская, наверное, она фермерская, полукопченая, черкизовая, вообще она крутая, на самом деле. Черкизовы, кстати, очень крутые колбасы, вот. У меня такой есть ножик армейский, да, или какой он там, охотничий, короче, можно это, убивать, как бы это. Но мы никого сегодня не будем убивать, мы сегодня убьем вот эту бутылочку, вот эту бутылочку красивую, такую вискарика да, напрямую идешь и так что еще у нас есть мужики селемоточка у нас Ой, ложка упала на рот, придет баба ложка на моя перечиска короче бля белка моя нахуй не там или не там короче сегодня нам повезло Сегодня нам повезло нас не запалили. поэтому а, на входе мы сегодня отдыхаем вот, сегодня аванс вот я решил э расставиться, угостить своих друзей, вот. потому что меня тоже часто угощают, кстати, вот картошки меня оставили, наварили, меня не было, они меня ждали, чтобы я покушал, вот. так что народ на вахне так шипу. Гриша, да. с да? а, а ты у нас? А я у нас Гриша. Ну, откуда Гриша? Смоленой, здорово! Вот. И вижу, вот еще один Саня оттуда. С Тоже а, народ Курской области. области. Вот. Курская область, здесь а, здесь Воронеж, Москва. Молодец, молодец, молодец. Блин, зафига. Мама я знаменит. Давайте вот сюда ты пристанешь, пожалуйста. Я не видно вообще, вот сюда пристанешь. Мне а нельзя я в ружье. Ну в принципе минимально. Вот сюда пристанешь. А то на забывацию заберут по этому видео. Срубить тибери Ладно, Ладно, чё? Бля. Бля. Ладно, короче, это кино кино это всё хорошо, надо бухать Какие моя большая кружка Для тебя надо было работать? Нет, для не. Так, достань Я там было бы весело Достань ещё две для... О, что ты на мальчину лазь Снимаешь, не? Конечно Саня, там с твоей стороны Он Друзья, я взял новый друзья взял новый телефон. Я не говорил. Ой, и вернее я вам говорил, это Honor 20 Pro. Поэтому я еще, когда снимаю видео, я не очень разобрался э, с экспозицией, как ее правильно настраивать. Поэтому извиняюсь, если где-то будет свет немножко отличаться. Где-то не ярче, где-то темнее. вы Простите. Так, ребята, берем. Все подписывайтесь на канал джека Не забываем Ставить комментарии, и колокольчик. Обязательно. лайки. Лайки, блядь. Тоже лайки. Лайки тоже. не за лайки. Так, есть. Без лайки нахер не нужно. Этот я оставлю, на потом. Ну, вам батон есть. А, смотри, есть что такое. Вот батон есть. Народ, такой стаканчик купил, крутой. ой, Шурик, блин, это я чинком сюда хотел назвать? Нет, сука, Сань, попросил же, достанешь. Без лайк, Ушел, садись, садись сюда к нам, нам вообще на всех хватит места, а нет. Не хватит? Как будто надо или там, или вот здесь. Давай, садись сюда, потому что я главный герой. Да, главный да. да. да. да. герой. А так, друзья, ты что, это, колы есть вон, Да сушняк, сушняк. Так, короче, друзья, а -а мы сегодня отмечаем, обмываем наш первый аван. Первый аванс. <свят> <Да. Но свят> не будем говорить поскольку. Вот Он уже сказал. <свят> <свят> <Да>? <свят> съемки так. мне это я не буду скоро разговаривать а куда лучше куда тебе нет такая вот это мой вот. тебе, тебе нет сюда Да. тебе не знаю. могу. тебе второй этаж все есть листа нет друзья и про себя про себя тоже забывать не надо вещи Вот на бутылка конечно маленькая но Новое надо не надо. Вообще разетки есть. Так, давайте, а давайте, э Шурик, давай тост, э скажи какой-нибудь веселый такой, нашел бы. это у нас человек самый такой разговорчивый, самый веселый. Блять, раздавай, раздавай. На Так, понимаю, Давайте Да? Ладно, давайте за первый аванс, чтобы давали аванс почаще, не кидали на работе и вовремя и ребят не забывай подписываться да и ставить лайки, комментарии кстати у меня будет ссылочка короче не ссылочка, а у меня под видео будут указаны номера моих электронных кошельков и донат вы можете также задонатить немножко на развитие канала вот. Ну, на, на к чаю, например. Также можете на номера электронных кошельков там денежку тоже кинуть. на это, если вы, конечно, пожелаете. А мне будет очень приятно, и я тогда для вас еще больше буду видео Он будет снимать, как он уже будет тратить. Наш Да-да-да. Давай за это. Ты прям точку сказал. Самогонка воде. Да? Нормальный? Паленый. Паленый, да? Почему? А ты где брал? Я в этом, паке. оке. Да. Палёный, да? что это он совсем какой-то паленый? Да не, мы в КБ его брали. Знаешь, вот мы брали, это, по две бутылки. Ну, не, это, ящичек какой -то. две бутылки. Ну, да, ребят, я забываем вам закусывать. Кому-то еще на второй этаж подниматься. Да не, мужики, нормальные, кстати. Рискали-то. Ну, вроде бы как. Ну, ребята, можно сказать, одно. Нечасто я пил вискарик. Ну, передайте проезд. Дядь, Саша выпит, вискарик вам анекдот. Вот, дядя Саша. Вот так вот мы, народ, сидим, живем и пытаем. Бывает ругаемся и меримся. Разное бывает. Просто, может, ругаться опасно. Ну, думаю, Саня, ты... Спокойно, знаешь, тоже не хочется. С Суриком мы не ругаем. С мы дружим всегда. Ну, что, Саня, расскажи анекдоты. Пермины. Они, что, блядь, анекдоты знаю. Ну, ты сейчас, ты, ты Расскажи, Что ли, да, я набьем, чтобы спальва не было. Я подожди, только, что выпили, не спеши. Стой, войдет, стой, войдет. Кто? Это главное, там, если не дай бог. Да не дай Вон, Равиль, Равиль, не наливай пока. Равиль. Защелки дверь, а? ну отключка. У нас, ребята, есть контроль. Да, Рабиль вот она... к не идет, не хочет в кадр Я сегодня не Я нашел новую маску. Не только у тебя сегодня Расскажи про работу, ты тоже делал. Угол, угол, обычный прошел. У меня самый охуенный. Вы кушайте колбаску, что она лежит? Кушайте. Ну, у меня пока не было анкарту, а да, ты нормально. Кстати, картошку, да. Я картошку ору тоже потом оценил. Сейчас прекрасно ей захочется. Потом... Да, это, кстати, сейчас, надо быть, поспеть покурить. У нас ребята можно курить. Сейчас, сейчас всё закрывается, за калитки все. И, а сейчас во вторую и... на каналчик лопажека. Ага. А где никуда. В туалете. страх, Две тысячи. Ты слышишь, Ты что я выкладываю, когда мы все отсюда. Не, ну, конечно, не сейчас, кучи. Во вторую оставь этот, короче. Я, я, может где-то через. Во вторую. Чем это в комнате делаем? Не, а мне такой уже есть, если подпишешься на мой канал, я на другой общение снимал. Он. Начал во Да. А то у меня это золотая мобила. Да смысле, за 100 На рублей. А, И ты точно учиться снимать тут? Нет, я хочу свой вернуть. А, -а, -а. который раздарил ну, Здесь уже ну, тебе никак помочь не может. Да, да. да. Вот, вот, вот, Ребят, можете скинуться по 100 рублей на новый телефон. Не новый, конечно, но можно было найти. Нормальный. Вам будет доволен. Снимать будет видео, как он будет покупать, как он будет вас по и благодарить. Так то время к нам должен прийти сейчас еще один наш товарищ. Давай, пойдем. Ну, ну что-то он задерживается. Он до 12, когда ездит. Он мне видит тебе Откуда он ездит? С Домодедовский? Да. Откуда? С Замодедовской. Тогда Ты он родился здесь недалеко. Вместо листанция. А, а. Дверь закрыта, не очкуй. У меня уже все, ну у меня пиздец. Уже на панику приколола. Ну, бля, не хочется как-то без зарплаты штрафа уже. Придется еще просить один вопрос. Это, по-моему, просто так. Повешено. Берез пыль. тут все Да, все не Тут даже... Друзья, вот мы ее прикончили. Вот эту вот... Мусилочку. Да? Не часто бывает, но бывает. Есть какой-нибудь заныкать ее подальше? вот, Поставим все. Ага, ну я вчера, сколько здесь, три в арсенал мой чашник пил? Чего забыть забыл? Я, да, сегодня зашел блядь, с утра Я думал, блядь, хоть спрячут нам. Я две выпил, две выпил, наверное, спила Шурик, расскажи это, вообще, как у вас, ну, в городе, Твоя первая же вахто, да? Нет. Нет, а какая? сбился. Да, да, у меня здесь было. И кидали. И как тебе видео? В общем, нравится? Ну, здесь пойдёт, Не самое херовое место. Было тебе... хуже, когда жили вагонщики, вот это вот было хуже. Нормально. Нормально? нормально. Народ, мне тоже нормально. Когда-нибудь я буду настоящим глогером, который не будет на вас. Ты хоть расскажи, что вы не строители. Да, мы Работаем, В магазинах Литуаль, парфюмерия. Ответственность за сохранность парфюмерной продукции. Да, приезжайте, будет скидка. Да, Промокод ЖГ. Да. Когда здесь будет, да? Скидка 50%. Давайте это поднимем, как это? Э, э, Промокод ЖГГ. Ладно. Быть добру, да. Держи, я хотел помочь. сейчас держи, держи, держи. Да, сегодня у нас был тяжелый трудовой день а он, У меня тяжелый, ну не знаю сколько народу У меня сегодня на идет? кровати прошел день Туда дальше передавай. О, а, что ну, пиздец просто Я же запливаю, я тебя не Хотя бы сразу запью Знаете, что вы снимаете, Так что, друзья, не, лучше, кстати, там Ты его с собой возьми? Не, они хотят, чтобы ты что нас выебул, за то, что мы здесь снимаем, нельзя. А причина. есть где-то значок съемки для причина? Да, здесь нельзя на штраф, штраф ебаных. Да, ну не хуяли. Да нет. Ты же блядь не в армии, где нельзя не фоткаться ни хуя. Угу. Он сейчас при мне мужика на 5000 тысяч Ну а что? Нашел и пропуск не показал. У него он просоченный уже на день. А ты сделал то себе новый? Да, я ему он на 5000 ебаную. Из-за того, что он прошел, короче, у него вчера он закончился. А он сегодня зашел он не сказал об этом. Побежали за ним, нахуй. Короче, на пятеру народ. Мужичка одного. Штраф то, что он прошел. У нас пропуска потихну. Ну, да, там. Например, вот сегодня 31 го это 30-го. У него до 30-го. Я без Ипалпуску. Надо молокие. Да ладно, забей, уже понял. Друзья, я думаю, вы так поняли, что за запропускать такие бумажки. Вот. Не буду я. Ладно, ты хочешь Хорошо, мы буду убирать назад. Да. Пойдем курить и бутылку. Так, купить. все скажем напоследок, подожди. Друзья, подписывайтесь на канал Жека. Скажу лучше, что ты у да, тебя как, как бы уж получается. Местерее? Да. А -а -а. Ребят, могу сказать одно. Кто не подписывает, тот хуй, блядь. Подписывайтесь на канал Жека, ставьте лайки, комментарии делайте репосты, также есть ВКонтакте, в одноклассниках в Инстаграме, теперь в ТикТоке я открыл свой аккаунт. Поэтому, друзья, подписываемся, не жадничаем, на лайки, на комментарии. А ваша доброта вам вернется вдвойне, нет, даже в втройне. Вот. Спасибо. Пока, да? До да, новых встреч. Тушите шветки на не будет.